Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Департамент государственных закупок Свердловской области собирается взять в аренду три вертолета, чтобы перевозить на них патриарха Кирилла. На это из бюджета области выделено чуть менее 6 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Товарищ, запомни! Только в социалистическом государстве мракобесие будет выведено за рамки госучреждений. И уж тем более содержание вертолетов для попов не будет висеть на наших с тобой шеях. Компания «Газпром Межрегион Газ Омск» прекратит с 15 июня подачу газа семи теплоснабжающим компаниям, включая муниципальную тепловую компанию, по сетям которой горячей водой и теплом обеспечиваются более 90% потребителей Омска. Решение принято из-за накопившихся долгов за оплату газа, сумма которых достигла более 800 миллионов рублей. Товарищ, пока существует частная собственность на средства производства, каждый эффективный менеджер управляющей компании будет собирать население завышенные поборы на коммунальные услуги и разбазаривать их, накапливая долги, а расплачиваться, как всегда, придется нам с тобой. Премьер-министру Дмитрию Медведеву во вторник должны быть представлены доклады профильных министерств по вопросу повышения пенсионного возраста. Министерство труда и социальной защиты подготовило два варианта. Министерство финансов один. Товарищ, пойми, наконец, буржуазному государству просто выгодно, чтобы ты всю жизнь работал, принося прибыль капиталистам, но до пенсии не дожил. Отмена экспортных пошлин на нефть рискует привести к росту цен на топливо, минимум в полтора раза, сообщили представители Роснефти. Так нефтепереработчики будут покрывать свои убытки из-за налогового маневра правительства, считают в компании. С начала года, по данным Росстата, бензин уже подорожал на 5,3%. Бензин дорожал, даже когда нефть дешевела, и теперь тем более продолжит дорожать. Товарищ, при капитализме тенденция очень проста. С каждым днем платят нам все меньше, а цены на все товары все больше. В Волгограде 7 июня сотни рабочих металлургического комбината «Красный Октябрь» остановили работу и вышли на коллективную забастовку. Причиной, по которой взбунтовались заводчане, стала новость об условиях труда, измененных в связи с чемпионатом мира по футболу. Волгоградцев возмутила мизерная зарплата, которую им предстоит получать во время вынужденного простое предприятия. Работников «Красного Октября» возмутило еще и то, что руководство на 70% урезало премии, нам сказали, что в мае завод ничего не заработал, поэтому переменную часть нам сократят. А ведь премия составляет половину нашей зарплаты, сообщил Александр. У меня оклад 12,5 тысяч рублей. Вместе с переменной частью я получаю 22-23 тысячи. За май я получу 15 тысяч рублей. Забастовка с экономическими требованиями, если и решит проблему, то только временно. Если не будет выстроена система пролетарской солидарности и не будут выдвинуты политические требования. Издание «Коммерсант» сообщило об уничтожении информации репрессированных на основании засекреченного межведомственного приказа. В 2014 году жительница Московской области Нина Трушина пыталась найти информацию о своем родственнике, осужденном в 1939 году, и получила ответ из УМВД по Магаданской области о том, что учетная карточка отложена на уничтожение на основании служебного приказа. Тогда Трушина подала иск в Верховный суд, указав, что приказ, затрагивающий ее права, засекречен и официально не опубликован, что противоречит Конституции. Однако Верховный суд оставил иск без удовлетворения. Тогда женщина обратилась в Конституционный суд, но он отказал в принятии иска, пояснив, что полиция хранит и уничтожает данные на основании законов. Сейчас же МВД опровергает сообщение об уничтожении карточек, репрессирован в СССР, а Президентский совет по правам человека уже пообещал разобраться в этом вопросе. Сталинские репрессии – козырная карта, с помощью которой разрушали наше советское государство во времена перестройки». По мнению тогдашних правдорубов, сталинскими палачами было уничтожено чуть ли не 100 миллионов человек, а может и больше. Сейчас же мы видим, как историческая информация, способная пролить свет на истинные причины и масштабы сталинских репрессий, безжалостно уничтожается. И это неудивительно. Правда о сталинском периоде капиталистам не нужна.